друзья в этом видео я сделаю еще раз обзор наших манжет и покажу как они одеваются вот такие манжеты новые сейчас мы будем рассматривать и одевать сейчас мы изготавливаем манжеты трех цветов черные классические зеленые И синий. Три цвета. Сразу хочу сказать, что манжеты, которые мы изготавливаем, я сам на них это занимаюсь. Сам тренируюсь и тренирую других людей. Поэтому, если возникают какие-то проблемы с манжетами, я тут же начинаю смотреть, где давит, где возникает напряжение в руке, что нужно доработать. И начинаю сразу дорабатывать. Вот эти манжеты, это уже, наверное, десятая модель, которую мы делаем. Пластиковые крепления. В общем, сейчас все расскажу. Вот для примера возьму абсолютно новые манжеты. Как они выглядят. Вот здесь у нас пластиковое крепление, гамма крепкая но нужно очень правильно одевать потому что бывает основная проблема что человек неправильно одевает закрепляет манжету и ломает крепление но дополнительно к манжетам мы отправляем еще три кладем три крепления гамма если уже не хватает если человек не понимает как одевать тогда он идет и сам покупает вот это вот это ноги. Смотрите, как одеваются ноги. Берем, загибаем, накладываем сверху. Смотрите, что куда. Это подниз, это сверху. И обычная застежка, как мы одеваем. Очень внимательно. Если делать все правильно, тогда проблем не будет. Считаем. И сюда. Нужно расслабить, потянули в бок, расслабить. Длинная сторона к ноге, короткая сверху с креплением. Вот сюда цепляется карабин, и это идет под стопу. Это на ахилл одевается следующим образом одевается нога вот это под стопой здесь закрепится карабин обжимается также кладется длинная сторона к ноге это с креплением сверху и тянем очень внимательно тянем аккуратно сюда не тянем сюда а тянем вот сюда вот сюда в эту сторону Здесь точно так же Не надо торопиться Потом приходится ждать Когда торопится человек Приходится ждать, когда отремонтирует ему Манжеты крепления, сделок которого сломал Все Нога зафиксирована Здесь мы закрепляем карабин И тянем стропу Тянем веревку вернее Если Бывает, что нога передавливает Мы слегка Слегка можем расслабить здесь. Снимается очень просто. Потянул, потянул, расслабил, все, нога выскочила. Очень удобно. Теперь руки. В руках сразу идет вшита палочка, что она не потеряется, она не выскочит. У человека нет страха, что эта палочка может выскочить. Бывает, что палочка не идет к манжете, и тогда человек думает, блин, как бы мне эту палочку не уронить. Или, или мячик дают в руку, или палочку. Здесь идет отверстие, и смотрим. Как правильно? Вот это именно правая манжета. Левая будет вот сюда, она не оденется. Это правая манжета. Вот так она должна ложиться. Она сделана под правую руку, не под левую, так она не пойдет. Здесь идет у нас три стропы. Мы можем использовать все три. Я использую все три стропы. Можно использовать две, можно ну, лучше тянуться. Как удобно. Бывает, что вот это давит на руку. Ну и можно манжету повернуть. Смотрите. Опять же. Здесь более мягкую стропу мы берем. Также длинной стороной кладем к руке. Это сверху. Крепление мы значит сверху ходим а без крепления к руке также наживили подготовка наживили наживили все теперь смотрите если рука у человека толстая он не пролазит значит слегка расслабил, не подходит вот все у меня рука здесь как теперь одеваю дальше я подтягиваю внутреннюю часть глубже подворачиваю чтобы она больше облегала руку больше облегала здесь берешь и вот сюда вот подтягиваешь сделал подтянул слегка подтянул подтянул все. Манжета на месте. Смотрите еще раз. Стропа вот эта идет сверху. Она не снизу, не отсюда идет. Она идет именно сверху. А это внутри. Все, и теперь подтягиваем. Вот так вот. Руку подсовываем подниз. И натягиваем сюда. Здесь также сюда. Вот эту передавливать не надо. Самое главное у нас вот эта рабочая стропа. Вот эта застяжка, она самая рабочая. Вот это страховочная. Это тоже страховочная. Ну все, вот это вот можно подтягивать. Вот так вот, видите, как я подтягиваю? Раз, и все. Можно все стягивать прямо очень хорошо. Смотрим здесь. Все, у нас это обжимает. Значит, у нас давить не будет на руку. Если бывает давить на палец, вот на этот, тоже очень легко. Во-первых, снимается раз, раз, раз, все, сняли. Если давить на большой палец, у нас плюс манжет в чем, вот эта подушка снимается. Если она мокрая, если она грязная, ее нужно снять, отлепить, постирать, высушить. Если давить на палец, мы чуть-чуть выше ставим. Вот так. Вот. Видите? И уже давление такого на палец не будет. Работайте, выбирайте свой вариант высоты, как вам удобно. Если она здесь будет более тонкая, можно ее так развернуть. И все. Вот так. Все легко и просто. Мне нравятся мои манжеты. Сам на них занимаюсь. Меня все устраивает. Но, как говорится, нет предела к совершенству. Дополнительно я работаю еще на пальцепах, которые шил сам. Занимайтесь на правила, да пребудет с нами сила.